Всем привет, ассаляму алейкум, сегодня 3 января 2016 года, начинаем первый обзор карты в этом году. Изменений не так много, так как у всех праздники. Провинция Латакия, Идлип и север провинции Хама. Изменений существенных нет. Одно сообщение по северу провинции Хама, лишь о том, что была организована боевиками массированная атака от населенного пункта Тувейна, она была успешно правительственными войсками отбита. По провинции Алеппо населенный пункт Альзерба в районе трассы М5 продолжаются бои. Бои ведутся в самом населенном пункте, стоит переходный значок. Как сообщается от сирийских источников, террористы несут очень большие потери в живой силе и технике в этом районе к северу от города Алеппо. Под контроль курдов и Сирийского демократического альянса перешло как минимум два населенных пункта. Курды взяли под контроль населенный пункт Мараш и населенный пункт Танаб. Населенный пункт Киштар пока стоит с переходным значком. В то же самое время боевики Даиш взяли под контроль еще один небольшой населенный пункт на границе с Турцией. Мазра Ассуда перешел под контроль террористов Дейши. Расширяют они здесь зону своего влияния. Стараются взять полностью под контроль всю границу с Турцией. В районе авиабазы Кверис перешел под контроль правительственных войск населенный пункт Наджара. В южной части вот по вот, этому, вот, по вот этой зоне, по вот этой линии контроля пока ситуация Неопределенная. Фермы Акулет стоит переходный значок. Здесь возникли сомнения о контроле правительственных войск над вот этим участком линии фронта. Провинция, провинция Ракка и провинция Хасики пока существенных изменений новостей нет. Из прошлого выпуска, еще прошлогоднего, появлялась информация, что боевики ДАИШ отбили. У Сирийского демократического альянса населенные пункты Айнса и Шара Крак, эта информация не подтвердилась официальным источникам рабочей партии Курдистана Курды опровергли информацию. Изначально предполагалось, что боевики заняли эти населенные пункты, а эту, этот участок линии фронта контролировала арабское подразделение, входящее в Сирийский Демократический Альянс. Лива-Сувар-Аль-Ракка. Это, скажем так, на 90% состоящая из местных жителей, а именно провинции Ракка. Как сообщалось, они даже не отступили, обижали а от террористов. Но эта информация, скорее всего, была вбросом, и курды подтвердили, что все-таки здесь никаких отступлений, никакие подразделения не осуществляли. Линия фронта остается без изменений. В Ираке Коалиция Соединенных Штатов Америки заявила, что наносила массированные удары и основная их часть пришлась на окрестности города Масул. Удары наносились по укреплениям, в сводках указывается даже по траншеям террористов. Город Эррамади, Как выясняется, все-таки иракские власти и вооруженные силы поторопились с объявлением зачистки полного контроля над этим городом. Бои продолжаются также наносит сюда удары авиация как коалиции Соединенных Штатов так и ВВС Ирака из сообщений было что в этом районе в восточной части в пригороде было арестовано 12 боевиков семьями они пытались скрыться замаскироваться под местных жителей также здесь перешел под контроль сельскохозяйственный Институт города Рамади. Вот в этой части он находится. Ну, в любом случае, зачистка продолжается. Надеемся, что в скором времени полностью город освободят. Вернемся в Сирию. По городу Дейрезору никаких-то серьезных сообщений новостей не встретилось. Все больше в сводках начали появляться южные провинции Сирии. Дара, Кунейтра и Суведа. В пригороде Дара. Боевики выложили видео, и из этого видео следует, что все-таки полный контроль над таможенным терминалом и техническим институтом, правительственным войскам не удалось взять под контроль эти объекты, и боевики, скажем так, в окрестностях этих объектов спокойно себя чувствуют, продолжаются здесь боевые действия. В районе населенного пункта Атман. Стоит он с переходным значком. В одном источнике мне встретилась информация, что все-таки он перешел под контроль правительственных войск. И здесь сообщается об уничтожении в полном составе одной из террористических группировок. Пока без уточнения, какой именно. Шейх Мискин. Продолжаются боевые действия. Полностью населенный пункт под контроль правительственных войск не перешел. Южную Юго-западную часть контролируют э, террористы. Некоторые источники сообщили, что боевики начали массированное отступление по вот этой дороге в район населенного пункта Нова. Если у правительственных войск все удачно сложится, удастся закрепиться и взять под контроль этот населенный пункт, то следующим на пути правительственных войск будет населенный пункт Нова. Здесь тоже у боевиков очень серьезные укрепления. Провинция Кунейтра. Населенный пункт самаданья гарбия переходил уже из рук в руки. Изначально получилось взять под контроль правительственных войск этот населенный пункт, но закрепиться не удалось или это не было необходимым. И они отступили, и видим этот населенный пункт под контролем террористов. Изначально он был отбит у Джибхата Нусры формированиями Сирийской армии, формирование, которые действуют вместе с ними, это Лива Сукур Аль Кунейтра и Фудж Аль Джулан, сообщалось о 48-часовом бое с террористами. По столице, городу Дамаску и провинции Дамаск изменений пока не было. Провинция Хомс сообщается об ударах ВВС Сирии по позициям террористов Кариатен и Сообщалось также об ударах в районе Пальмиры. В районе Пальмиры удары были по позициям террористов. И один из ударов был, одним из ударов была уничтожена колонна автотехники террористов. Также уже об артиллерийских ударах, как я понял, сообщается в районе вот этого месторождения Аль-Шайер. Здесь удары из артиллерии были по террористам и технике. Котлы севернее Хомса. Населенный пункт Аррастан. На окраинах города, судя из сводок, все-таки удалось закрепиться правительственным войскам. Взят под контроль госпиталь находится под контролем сирийской арабской армии. И боевики выложили видео, как они этот объект обстреливают из минометов. Также на карте были много меток вот в этом районе. Вот эти населенные пункты, над ними подтвердился контроль Сирийской Арабской Республики. Скорее всего, это связано с тем здесь, не с боевыми действиями, а с тем, что все-таки эти населенные пункты были никем не подконтрольны. Пока точно я сказать не могу. Посмотрим общую карту. По общей карте стоит отметить усиление боевых действий от курдов и Сирийского Демократического альянса Севернее города Алепа. Небольшие боестолкновения района авиабазы Кверис, зачистка Р. рамади в Ираке более активно начали действовать в южных провинциях Кунейтра -И, и Дара. По общим потерям только в районе Шейхмискин провинция Дыра, боевики сами подтвердили гибель 50 террористов и 250 было ранено. По общим потерям то, что мне встретилось не менее 145 террористов было уничтожено, один командный пункт и три единицы автотехники. Посмотрим Йемен. Саудовская коалиция заявила о прекращении перемирия с хуситами. Как-то странно, они сами об этом перемирии просили, можно сказать, принуждали хуситов, теперь сами от него объявили об его окончании. Продолжаются боевые действия в приграничных районах на территории Саудовской Аравии. Здесь сообщили в, одном, в одной из сводок попалась информация об уничтожении нескольких десятков саудовских офицеров, командиров и нескольких сотен э, наемников из других стран. Хуситы продолжают запуск баллистических ракет Кахар-1. Один из ракетных ударов пришелся по стратегическим емкостям с нефтью. Саудовцы заявили, что они с помощью противовоздушной системы сбили эту ракету, но Хуситы утверждают, что ракета попала точно в цель. Также, как мне кажется, немного неправильно начала Саудовская Аравия Новый год с казни шиитского проповедника. И теперь в Элькатив начинают в сообщениях появляться сведения о массовых манифестациях Родом был этот священник именно вот из этого района, города эль И этот район является нефтеносным. Ну, саудов, из саудовской прессы, из саудовских источников очень трудно будет узнать о настоящем состоянии дела. Они все это усиленно скрывают. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.